Друзья, всех приветствую, я вас всех рад видеть. Меня зовут Ван, вы на нашем канале, агентство Сочи дв Это тот канал, где мы говорим за всю недвижимость города Сочи. Я сейчас приехал показать вам очень-очень-приочень очень, очень, самый лучший проект, самый лучший объект с безумно видовыми характеристиками. Цена входа и вид таких аналогов этому объекту нет. От слова совсем. Я нахожусь на комплексе Морской каскад. Давайте посмотрим видовые характеристики, что у нас видно. Я вам сейчас расскажу, что это такое, что за птичка, что за кукла, что за вообще там персик, да, как его назвать. На самом деле, не буду долго таить. Я приезжаю сюда, я приехал сейчас сюда, его доводят до ума. У нас скоро летний сезон, летний период, полная сдача комплекса. Здесь проходят ипотеки. Хотите там... С вашими плюшками, и с плюшками и с ватрушками, со всеми делами самое главное, ипотеки проходит можно приобрести в ипотеку полная стоимость в договоре Давай, давайте начнем что мы видим? итак, побережье Черного моря на самом деле оно сегодня черное потому что погода у нас как-то пасмурная вот он подошел у нас в состав да, это поезд дальнего следования санаторий Дагомыс оранжевый, вот он мы видим каравелла Португалия Пляж Дагомыс, широкая береговая линия, очень широкая, самый чистый пляж. И вуаля, давайте посмотрим, что у нас здесь. Наш морской каскад, бассейн, бассейн, еще раз бассейн, красивый, с подсветочками. Э, здесь у нас будут устанавливаться, знаете, такое остекление, полностью остекление э, из каленого стекла. И пошли у нас террасы. Э, террасы у нас, сейчас я вам покажу, как выглядит терраса раз, Например, вот такой вот номер. Я не знаю, он, наверное, закрыт, а может быть и открыт. Ага, он закрыт. Ну, в общем, мы с номера вышли и наблюдаем вид прямой вид на море. Скажите, красиво. А как море шумит? Мне, конечно, очень нравится, очень, очень при очень. Итак, друзья, давайте мы вкратце посмотрим, рассмотрим, что у нас здесь делается. Бассейн готовый, уже, как говорится, можно брать и купаться. Водичка будет тепленькая. Здесь у нас будет освещение, освещение, освещение. Будут стоять шезлонги, да, остекление. Самое главное освещение. Все это доводится до ума. Ребята делают, наводят марафет, губы красят, мажут, подмулевывают. Здесь у нас получается, что у нас? Ну ладно, там ребята работают. Давайте посмотрим, рассмотрим этажами выше. Здесь, смотрите, будет красивое остекление, морской каскад. Сейчас делаю здесь а, светодиодные лампочки. Здесь у нас будет зона санузла. Здесь у нас будет переодевалка общественная. Это будет небольшая такая парковочная зона. Будет светиться морской каскад. Ладно, друзья, давайте мы посмотрим, что у нас здесь есть. Сейчас вкратце э, доделаю, докладывают плиточку. Здесь у нас будут такие красивые откатные ворота откатываются. Нет, наверное, будут раздвижные или откатные, не знаю. Короче, ворота будут красивые. Здесь у нас будет все из плитки Давайте мы поднимемся повыше Посмотрим, рассмотрим, что Самое главное, посмотрите, двери красивые. У каждого есть своя входная группа Все из камня, из плитки Выложено красиво Вот такая вот, как, как же это назвать Короче, мне очень нравится Эта штукатурка из камня Она сделана, ну, очень красиво В общем, друзья Давайте дальше зайдем Посмотрим у каждого будет свой вход здесь всего получается у нас 6 этажей и сейчас мы с верхнего этажа посмотрим видовые характеристики итак друзья мы с вами заходим на пятый этаж что мы смотрим мы смотрим на полу плитка уложена вся разводка сделана, двери стоят осталось только сейчас покрасить стены Давайте рассмотрим видовые характеристики. Площади разные, на вкус и цвет. Как говорится, товарищей нет. Большой санузел, я не знаю, камера передает, не передает. Три, четыре, четыре световых точки. One, two, three, four. Четыре световых точки. Здесь будет зона кухни, я так понимаю. Уже стоит сплит-система, вытяжка. И самое главное, вытяжка. А, вытяжка, кухня, сплит-система 1, сплит-система 2. Выход к себе на крону. Сейчас мы... Что будем наблюдать? Здесь у нас все уложена плитка. Здесь будет у нас каленое стекление, здесь каленое стекление. Посмотрите виды. Вид, друзья, просто... ...щумочечий. На самом деле шикарный вид. Я не знаю, камера передает такое или не передает... Вот этого я сказать не могу. Что у нас здесь? Аллея Парк, Санаторий Дагомыс, Каравела Португалия, полукруглый э, космос, который сейчас зашел талер, да. Э, ЖД вокзал, э, вот синенькая крыша, это у нас да Винчи, магазин Пятерочка, все в шаговой доступности, большой пляж, пляж, пожалуйста, зашли и начинайте купаться. И здесь получается... Перегородки, перегородки, да, здесь будет остекление, то есть вот она ваша собственная терраса. На террасе вы можете устанавливать все, что хотите, начиная от артанговой мебели, шезлонги, зоны отдыха, без разницы, все, что хотите. Вы только посмотрите, какой ядрен батон, шикарный вид. Ну, я не знаю, камера, наверное, не передает. Вот у нас центральный район Сочи. На самом деле, от центрального района Сочи до Дагомыса ехать, ну, очень-очень только, горочку переехали, буквально 10 минут, и вы в Дагомысе. Дагомыс считаю самым идеальным вариантом для жизни, потому что это, посмотрите, друзья, это равнина. Если весь Сочи на гористой местности, то здесь это только равнина. Что еще здесь могу показать? ЖД вокзалом все ясно, понятно. Давайте вернемся к нашим вариантам. Вот такая терраса, мы на пятом этаже. Есть шестой этаж, есть четвертый. Шестой уже весь распродан полностью четвертый этаж, третий этаж, вот так и назвали морской каскад, потому что вид на море и само здание идет каскадом. Что у нас здесь есть интересное? Самое, что главное, стоит железнодорожные пути. Да, вот вроде бы проходят рядом. Выход на море под железнодорожными путями. Если мы находимся у себя в номере, то, друзья, хочу сказать сразу же, ничего не слышно, не трясется, не вибрирует. Как многие зададут, наверное, вопрос, да, вот если рядом проходит паровоз, да, или электричка, то значит идет какая-то вибрация. Абсолютно все тихо и бесшумно. Что здесь? Можно приобрести в ипотеку цен, ну, хочу сказать, аналогов в городе Сочи. По-большому Сочи нет. С такими безумно крутыми видовыми характеристиками. Здесь можно, я вам так скажу, что очень выгодно приобрести по... Самым выгодным ценам Тем более, друзья, в ипотеку Ну, что, пожалуйста Вы можете приобрести, отдать его в управление И в этот же летний период времени, в сезон Они будут у вас качать и приносить вам доход И сразу же параллельно будет э, э, ваш номер Сам себя гасить, ипотекой закрывать В общем, э, вкратце, скажу по-честному Мне комплекс безумно нравится Он весь в подсветках, весь красиво С балконами даже это не назову балконы Это террасы Бассейн Есть где оставить машину Все что касаемо для жизни Для отдыха В пешей доступности Не то что там Транспортные развязки удобны Буквально на машине ехать до центральной дороги Одну минуту, две минуты Ну то есть локация у него Шедевральная Мне комплекс вот, на самом деле очень нравится И знаете делается вот прям с душой а самое главное, вы даже не представляете, когда я вышел, выхожу на территорию, да, э, террасы своей. Ну, на вот этот вид можно, можно просто наблюдать, вот, без остановки, постоянно. Друзья, это был небольшой видеообзор, да, если вы э, хотите понимать, э, какие здесь площади. здесь большие террасы, то есть... Например, 40 квадратных... Давайте я сюда выйду, здесь выйду, а то, наверное, будет шумно, эхо, меня не слышно. Давайте так, 40 квадратных метров терраса и есть 40 квадратов жилой площади. Есть площадь поменьше, там, например, 30 квадратных метров и терраса поменьше. То есть в зависимости, что вы хотите. И большие террасы, и маленькие, и площади, и большие, и маленькие. Практически все видовые, все с видом на море, потому что он каскадом и выходит в сторону моря море видно буквально даже с первого этажа вы даже будете когда купаться в бассейне знаете как в турции наверное прям с бассейна голову только высунули с с воды и вы сразу же будете наблюдать на море вид на море поэтому друзья что могу сказать цены здесь от 10 миллионов рублей но ну, извините меня в ипотеку за 10 миллионов рублей от 10 миллионов рублей приобрести с такими безумно шикарными видами. Ни одного комплекса аналогов э, морскому каскаду нет вообще. Все, он уже домулевывает губки и буквально вот-вот они сейчас уже э, вводят, вводятся в эксплуатацию. Вы заходите на ремонт, делаете себе ремонт и в этот же сезон вы начинаете качать. Качать денег или просто приезжать сюда. Пусть это будет ваша э, загородная, вилла, дача, куда вы приехали отдохнуть. Отдохнуть и с видом на море. Ну, Виды шикарные, виды просто вот завораживающие, по-другому я назвать не могу. Самое главное, друзья, полная сумма в договоре, договор купли-продажи, проходят ипотеки, все дела, все официально прозрачно, нет никаких подводных камней, никаких там договоров, каких вы там не любите и еще что-то. Все, готовый комплекс, домарафечивают, и пожалуйста, вуаля. В общем, пишите, звоните, мы дадим вам самую лучшую актуальную информацию лучшие цены одобрим вам, одобрим вам ипотеку сопроводим полностью сделку от начала до конца от а до б от а до я вот так вот даже лучше скажем комплекс достойный комплекс шикарный и хотел бы я бы жить бы здесь да однозначно хотел вышел и просто кайф вот кайф и понимаете если другим комплексам есть какие-то аналоги можно выбрать там цена виды еще что-то то, то Морскому каскаду аналогов нет. Нет от слова совсем. Поэтому, если вам понравился весь этот видеообзор, ставьте вот такие лайки, подписывайтесь на нас сразу же, уведомления, колокольчики, все дела, чтобы не пропускать, быть в курсе всех событий. Самое главное, друзья, давайте я хочу получить от вас больше комментариев. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, чтобы понимать, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, на какие-то вопросы я вам не ответил. Позвоните, напишите нам, дадим вам более... В развернутом виде Покажем вам в режиме видео онлайн Вообще прилетайте, приезжайте сюда Вас встретим, покажем Когда вы сами сюда зайдете Я знаю, что э, люди, когда приходили И на моем месте, где я сейчас нахожусь Стояли, смотрели с видом на море говорит блин, я не хочу отсюда уходить Да я тоже, друзья, не хочу отсюда уходить Потому что здесь, ну, супер Супер, супер шикарно, да Вид, он просто... Многие кто-то из вас добирается сюда за десятки тысяч километров, за тысячи километров. А вы можете просто проснуться и постоянно наблюдать побережье Черного моря. Вид просто драматический. Все, друзья, до новых встреч. С вами был Иван.